9-10 октября в Москве пройдет масштабная конференция «Территория инвестирования». Эксклюзивный и новый контент. Спикеры, которые знают об инвестициях, не понаслышке. Практики, которые уже реализовали инвестиционные проекты на сотни миллионов. Ключевая тема мероприятия – стратегии, которые позволяют сохранить и приумножить капитал в меняющемся мире в условиях растущей инфляции и дешевых денег. Переходите по ссылке, чтобы зарегистрироваться на главное инвестиционное событие этого года. Два дня, три формата – в первый день мероприятия мы проведем масштабную игру в денежный поток по оригинальным правилам Роберта Киосаки. Если вы хотите получить незабываемые эмоции, понять какой вы инвестор и свои сильные и слабые стороны, то первый день решительно для вас. А уже вечером в первый день, в небольшом кругу, буквально 40 инвесторов с капиталом соберутся на закрытую часть инвест-ужин. Классная еда, отличная локация и главное — новые связи и знакомства, а также сильнейший нетворкинг. Это на котором будет лично Андрей Меркулов и организатор его инвестиционных проектов в недвижимости, с которыми вы сможете познакомиться лично, задать вопросы в неформальной обстановке и договориться о сотрудничестве. Это возможность найти решение своего вопроса. Неважно, хотите ли вы найти подрядчика, партнера или инвестора для своего проекта. У вас будет возможность озвучить свой запрос и получить один и даже несколько готовых вариантов решения. Очень достаточно много информации, емко точно. Получил все ответы на интересующиеся меня вопросы. Мне очень понравилось. Очень эмоционально, лаконично. Ну и все по делу замечательно. И, наконец, главное событие уикенда – масштабная конференция по инвестированию. Новые темы, новые проекты и стратегии, большие сделки, большие результаты, настоящие практики своего дела. Переходите по ссылке и регистрируйтесь на «Главное инвестиционное событие». Мы гарантируем, мотивации вам хватит надолго, и вы точно не сможете остаться в стороне. Ключевые темы конференции – Тренды в инвестициях 2022 года. Куда инвестировать в условиях растущей инфляции и дешевеющих денег? Какие риски нас поджидают и какие действия обязательно нужно сделать со своим инвестиционным портфелем уже сейчас, чтобы подготовиться заранее? Инвестиции в квартиры для перепродажи в 2022 году. Как просто продолжать зарабатывать на недвижимости, когда уже все подорожало? Инвестиции в недвижимость на вторичном рынке. Стратегия реконструкции апартаментов. На конкретных примерах разберемся, как это работает и рассмотрим варианты, что лучше – продавать после реконструкции или продолжать сдавать в аренду. Инвестиции в займы под залог недвижимости. Своим опытом поделится эксперт, который за 5 лет организовал займов более чем на 400 миллионов рублей. Какие подводные камни поджидают начинающих, которые приводят к потере денег и как их избежать? Инвестиции в землю для перепродажи. Еще один наш организатор и партнер проекта «Территория инвестирования», который реализовал выходы под ключ более чем из 20 проектов, которые работают на рынке недвижимости. Как инвестору зарабатывать на загородном строительстве? Что лучше строить? Примеры реализованных кейсов. Торги по банкротству – еще один способ покупать ликвидную недвижимость ниже рынка. Инвестиции в золото – стратегии, которые стоит добавить в свой портфель до того, как все начнется. Как собрать портфели зарубежной недвижимости на фондовом рынке в 2022 году с доходностью в два раза выше S&P 500, который выигрывает от низких ставок и инфляции? Главное ваше инвестиционное решение – 9-10 октября собираемся в Москве. Все, что нужно сделать – это перейти по ссылке и зарегистрироваться.